Или стук, Или снова бог Не придет ко мне мой друг, В сердце боль, в душе усталость. Ветер крутит в луге вечер Ветер Шагну к окну, встречу новый день улыбкой. Через боль перешагну, заиграет сердце скрипкой. Ветер крутит. В Т ⁇